Гороскоп для львов на август. Дорогие львы, начало месяца обещает стать для вас романтичным временем. До 5 августа в вашем знаке остается планета любви Венера. Время благоприятствует любовным отношениям. Проводите в эти дни больше времени с возлюбленными. Дарите тепло своей души им. Влияние Венеры вам поможет открыться любви, и вы можете выразить всю полноту чувств. Более того, во Льве находится Солнце, так что у вас больше возможностей обратить на себя внимание. Привлекательность и сила обольщения возрастут. Благоприятный аспект Солнца и Сатурна в Доме Любви Льва положительно отразится на отношениях, придаст им смысла и глубины. Хотя следует сказать, что время больше подходит для укрепления существующей связи, чем для поиска развлечений и любовных приключений. Планета Сатурн она не поощряет легкомыслие, но она же вознаграждает тех, кто предан, партнеру и серьезно относится к любви. В последующий период, когда Венера перейдет в дом денег льва, на первый план выйдут денежные интересы. Это могут быть крупные покупки, инвестиции или же вы можете обсуждать финансовые планы на будущее. Взаимосвязь любви и денег может быть положительной. Например, через супруга или любимого человека вам придет какая-то прибыль. Но планетные влияния противоречивые и поэтому, возможно, обратное Расходы из-за любви. Звезды вам настоятельно советуют быть осторожными, чтобы не ошибиться. Особенно это касается новых знакомств. Карьера и финансы для вас, дорогие умные. Для работы и карьеры август предвещает хорошие возможности. Солнце, знак льва, заряжает вас энергией, обещает поддержку на пути к успеху. Работоспособность будет на высоте, появятся удачные шансы, которые вам позволят выделиться обязательно. Солнце формирует гармоничные аспекты с планетой Сатурн, а также планетой Уран, предлагая вам творческое вдохновение и поддерживающее трудолюбие с упорством. Это подходящее время для начала деловых проектов, рассчитанных на длительную перспективу. Приоритетом месяца являются финансовые и материальные вопросы. Дом денег Льва заполнен планетами, здесь Венера, Меркурий, Юпитер. И с 22 августа к ним присоединяется Солнце. Это мощнейшая комбинация, и при условии целенаправленных действий вы можете очень-очень преуспеть. Но вместе с тем период отмечен влиянием планеты Нептун. Планета иллюзий. Поэтому излишний оптимизм в денежных делах неуместен. уместен. Самонадеянность. Она будет способна сыграть вами злую шутку и вместо ожидаемой прибыли могут случиться убытки есть вероятность обмана нечестности ваших партнеров или даже близких людей может быть вам придется пережить несколько весьма неприятных моментов в середине августа ну а в последнюю же декаду месяца ожидается больше определенности в финансовых вопросах О вопросах здоровья здесь август достаточно благоприятное время для представителей вашего знака плутон в доме здоровья льва имеет дружественные взаимосвязи с другими планетами так что период отлично подходит для начала курса лечения консультации с медицинским персоналом и все что связано с целью поездок на оздоровительные курорты. Если вы внесете полезные изменения в свой образ жизни, это станет дополнительным плюсом. Вы сможете улучшить физическую форму и стать заметно привлекательнее. Совет звезд вам, дорогие львы!